У нас северо-восточнее Луганска есть определенные изменения. Показывают, что боестолкновение под станицей Луганской среди ополчения и группировок хунтовских войск. Здесь показывают, что возможно оттеснение хунтовских войск существует до населенного пункта Макарова. И тогда линия фронта будет закрепляться не между столицей Луганска и Красного Яра, а между станицей Луганской и Макарова. Это положительный фактор для своеобразной такой вот безопасности города Луганск. И в принципе отвоевание еще одного населенного пункта, освобождение его от оккупации хунтовских карателей. По сообщениям, эти сводки соответствуют действительности. Это есть из положительных моментов. Под населенным пунктом счастья ничего не изменилось. Пока никак. Хоть и здесь у карателей есть большое количество бронетехники, серьезная группировка, но а ей поставлена задача и в принципе собрана. Видно, что и по боекомплекту здесь группировка для оборонительных задач, не для наступательных Потому что, рискуя наступательными задачами, каратели могут избавиться от контроля над теплоэлектроцентралью, расположенной возле города счастья, и в принципе рискуют большим прорывом дальше до Новайдара. И они прекрасно осознают, что если вот здесь оборону не сдержать, ребята из Новороссии выдвинутся прямо до Новайдара. И еще вообще неизвестно, где они остановятся после этого. И тогда, с помощью, опять же таки, э, бригады мозгового сделают линию фронта гораздо-гораздо выше. Каратели этого не допускают, поэтому эту ошибку они пока что не, не воплотили в жизнь. Хотя, как только рынутся вперед, так же и покатятся назад. Вот. Остатки вооруженных сил Украины, расположенных между населенным пунктом Белое и Лутугина, бездействуют. Положение Печальное. Бензина в одну сторону, что называется, билет купен, э, куплен, ну, опять же, тоже в одну сторону, и все. И вот этот билет они боятся не профукать и не сделать прощальный э, выстрел в воздух. Сейчас у них э, есть единственная попытка, и эта попытка должна произвестись без ошибки. Каратели за это очень боятся, ну, ополченцы этим как бы сейчас и пользуются. Что фальстарт им, э, ну... Это будет для них фатально. Дисквалификация при фальстарте. Восточные регионы Новороссии контролируются силами армии Новороссии, местными жителями и ополченцами. С территории, с границей, граничащей с Российской Федерацией. Ну вот такие вот нам уже намазолившие глаза остатки вооруженных сил Украины расположенных между Дьякова и Дебровкой. Это остатки Южного Котла. Эту фразу я говорю уже, не знаю, который раз, там, 20 й или 30 й Мне уже кажется, здесь будет написано скоро «Музей ВСУ». Не остатки, а музей. Но ну, сюда, наверное, будут скоро местные жители сходиться, а ребята, там, ополченцы будут билетики продавать. Хотите посмотреть, як вон оно было там? Вот заходите, посмотрите. Вон они, вон, вот видите, вот эти вот хлопцы приходили нас завоевывать. Вот эти вот хлопцы хотели, ну, говорили, что это земля их. Ну, думаю, что примерно вот такой вот зоопарк здесь и будет огорожен Сделают такие вольеры, не знаю, вот обнесут Ну а что делать? Ну ребята у себя же, да, как бы уже считаются местные Не выгоняют их, они там сжились Ну обнесут их заборчиком, будут как в зоопарке показывать Детишек водить, показывать Смотрите, вот хлопцы, хотите увидеть там украинскую символику? А вон она, только в музее вооруженных сил Вот здесь она и находится, ну примерно так под Амбросиевкой котлы уже зачищены, доликвидированы, и остатки вооруженных сил Украины находятся под Моспино. Они вообще никуда не вылазят, мне кажется, они увязли где-то в неизвестных болотах. Вот если Псаки, вот именно Псаки, или Лысаки, какая разница, скажи, что вот здесь вот расположены известные болота под Моспино и Грабским, и Новым Светом. Вот известные какие-то такие, и там их завели, вот застряли хлопцы тресине. Можно и такое сообщение услышать. В общем, действительно, они здесь застряли. Застряли плотненько. Они вылазят, они по вполне нормальным причинам. Не потому, что они застряли в болоте. А потому, что высунуть голову и получить в каску... Ну, у них же каска не такая прочная и мощная, как у Тымчука. И они это знают. И видели. Выдели серьезные. Побывали в серьезных противостояниях. И в боевых действиях, в отличие от Масичука, они тоже участвовали. И в отличие от Тымчука. Эти ребята знают, что высунуть голову, это получить не по каске, а получить сквозь каску. И пролетают сейчас пульки, пиф-паф, они прям насквозь эти каски вышибают. Вот такие каски дали им вооруженные силы Украины и Генштаб. Вот так их нарядили. В какие-то такие не особо прочные каски. Были бы у них прочные бронежилеты, каски и машины, давно бы отсюда выбрались. А так, что-то то не заводится, то не едет, то вообще из пенопласта сделано. Подозревают они, что их в очередной раз на «Е», а делать они этим ничего не могут. Поэтому и сидят там. Надежда. Вот что у них есть. Это единственное сейчас оружие, присущее вот этим вот остаткам. Надежда. Дальше что мы знаем. По трассе, контролирующая от Старобешева и вплотную до Новозовска, находится под контролем сил армии Новороссии. В Новоласпе и Староласпе хунтовские войска зашедшие сюда с э, вот, западного своего региона. Здесь уже вообще серьезные изменения, я вижу. Хунта передвигается, пытается... Ну, здесь много нарисовали бредятины, не обращайте внимания. На самом деле, оперативной линии фронта, как таковой, здесь вот этой нет. Ну, ее нет. Даже если бы здесь была техника, ВСУ для обстрела, для контроля, или, да неважно для чего там, окопания. Вот эти все... Желтенькие линии не соответствуют никакой действительности Да, здесь разрушен мост Да, сюда выезжала техника Еще неизвестно вернется ли она обратно Эта техника Говорят нам, что Андреевка занята, сейчас под контролем находится хунтовских войск. Возможно, отсюда хунтовские войска и выдавливаются. Было бы приятным сделать размен, как я уже сегодня сообщал, старойгнатовки на гранитное. И если Стельманова выдавить отсюда хунту через старойгнатовку, то это было бы неплохо. И избавиться от своеобразного такого кома э у нас. Но ну, это заноза, которая мешает передвигаться армии Новороссии. На самом деле, нужно коридор делать пошире. А вот такие вот э, пиццы, принесенные генералами штаба АТО, ну, они уже просрочены. Поэтому я считаю, что их надо было бы выдвинуть. Но если ополченцы предприняли попытку и сохранить Староигнатовку, и отсюда выдавить хунту через Андреевку, то это вообще было бы неплохо, это было бы замечательно. Тем более, смотрите, как хунтовские войска видят, что здесь есть дорога. Вы понимаете, что хунтовские войска, как правило, занимают все, что находится возле дорог. А это значит, что здесь неплохое количество бронетехники. Я думаю, что Генштаб Новороссии и, в принципе, ребята, которых там сломались какие-нибудь БТРчики или танки, или нужные запчасти, воспользуются этим моментом и возьмут себе такие знания, уже, наверное, взяли. На заметочку, что «Хунта» передвигается по дорожкам, не зря, наверное, велосипеды у них есть. Надо одолжить бы у них насос, без их ведома, ну или с их ведомом, думаю, они сами отдадут его. Так что выдавливание этой группировки ну, необходимо, просто необходимо. Для дальнейших каких-либо оборонительных, либо наступательных действий. Вот такое вот мнение присутствует. С Мариуполем. Хунта в последнее время его деблокировала. Наладила кое-как там с перебоями снабжение через трассу Е90, ой, Е-55 э, в Мариуполь. Ну вот, иногда она теряет некоторые свои колонны тяжелой техники, потому что на мелочь уже ополченцы и армия Новороссии не разменивается. Ну, мы это уже знаем. Колонна, если идет, она пропускается. Если маленькая, тоже пропускается. О продовольственных вообще речи не идет. А вот если, как сегодня мы получили сообщение, что шло два смерча с пятью КАМАЗами и боеприпасами к ним, вот такое надо бы прихватить. На самом деле, потому что неизвестно, как хунта и кому в руки попадет эти смерчи, и что с ними будет происходить, начнут обстреливать мирные поселки или города с этими смерчами 5 КАМАЗов вообще с боеприпасом вот это надо отобрать знаете как, вот ребенку дали игрушку, да играйся дали в песочнице пасочку, играйся а вот спички нужно забрать потому что смерч это вот хунтятам не игрушки надо отбирать у них такие вещи вполне справедливо я считаю со стороны армии Новороссии это было сделано вот вполне справедливо есть наша группировка расположенная немного восточнее э, Мариуполя это своеобразные диверсионно-разведывательные группы. Они этот, э, мобильно контролируют некоторые здесь населенные пункты. Также у них есть своеобразные задачи, присущие партизанской войне. С такими задачами они периодически справляются. И у хунты создается опасность присутствия партизанов, э, каких-то там диверсантов э, пророссийских везде. Вот так вот они и чувствуют себя. Вроде бы как хунта, да, хунта. Вроде как контролируем, контролируем. А где диверсанты? А они рядышком. И поэтому спится-то не очень хорошо. Так что хунта здесь находится даже где-то в Мангуше уже в военном положении, и даже в том же Осипенко и Запорожской народной республики они находятся уже такое в опасном состоянии. Говорят, что сейчас будут вводить военное, не военное положение, а особое положение. Вот так они называют: не чрезвычайно, не военное, а вот какое-то особое положение в прилегающих к Донецким и Луганским областям. Это они так сказали, что мы особое положение в других областях соседних ведем. Вот Осипенко, по-моему, уже ввели. Трасса Н-20, ведущая прямо на север к Мариуполю, в северную часть его, соединяющая еще и Донецк с Мариуполем. Вот эта трасса местами контролируется ополчением э, армии Новороссия, местами контролируется хунтой. Начиная от Македоновки, населенного пункта, который находится чуть севернее Ильичевского района Мариуполя, до примерно... До Волновахи, не доходя, вот есть блокпост Воросе. я не знаю, насколько он существует и там, насколько эта информация соответствует действительности, но даже если бы в Дмитриевке, вот здесь вот есть населенный пункт, под Волновахой Дмитриевка называется, вот под Волновахой Дмитриевка была бы за контролем ополчения, думаю, линию фронта сейчас не стоит делать. Если ополчение все-таки предприняло попытку выдавить вот этот вот кусочек с ЛАСП, то а куда же Хунта денется, как не в Волноваху? И вот именно по вот этой дороге. Так что им нужно сделать небольшой заборчик. Да, диверсионные группы, возможно, и отработают, но заборчик, они не будут передвигаться по узкому заборчику. Им будет сыкатно, они здесь останутся, и это будет проблема. Ну, сложно будет, знаете, вот когда вот даже вот дома вы с кошкой там, если кошка видит какую-то угрозу, она по узкому коридору не пойдет, ей надо пошире расстояние, чтобы она свободно прошлась. Вот здесь вот и хунтята вот так вот будут переползать потихонечку, что там нету? Нету всех террористов, нету там российских танков. Да Та не вроде проверили ныма, в бинокль не ныбачиму, Ны ну пошли. И вот так вот кусочками, крадочками они будут проходить. Либо у хунты существует второй вариант, я уже тоже его озвучивал. Они действительно решили предпринять, здесь большая группировка хунтовских войск, много бронетехники, реактивных систем. Они решили предпринять попытку, предпринять выйти на границу с Российской Федерацией. Вот, примерно вот сюда вот. Может быть, они и вот этот план планируют. Поэтому эти здесь окапываются, ведут такую вот разведывательную группировку, разведывательную деятельность. Эти пока подготавливаются к серьезнейшему прорыву, чтобы потом... Вести провокационные действия, списывать свои потери на то, что на них, в них стреляют с территории Российской Федерации и так далее и тому подобное. Мы уже эти сценарии видели несколько раз. Такие клинии разрезаны, ничем хорошим не заканчивались. И все это для них будет, как обычно, в сводках у Тымчука. Нашу колонну разбомбили, нас проедали генералы, тита то сами. А что там было там по Тельманову? Да там вообще с территории России выстрелили там 100, 100 ракет запустили. И всех наших хлопцев с территории России прямо точечно. Повбывалый. Вот так вот он они напишут, скажут опять агрессия, ля-ля-ля, и Россию лишний раз будут обвинять. А вот здесь вот погиб, погибнут ребята. Не стоит делать такие клини. А я не знаю, сколько раз нужно наступить на грабли, чтобы набить уже такую шишку. Или у них уже мозоль на этом лбу. Что они уже на грабли наступая понимают, что, о, а это нормально. Это как в бодрящий такой вот, да, для тактики вооруженных сил Украины такой бодрящий душек. Наступить лишний раз на грабли. Сколько клиньев уже сделала... Э, вот эта американская террористическая операция. Сколько раз они, сколько положили людей под всякими разными. Для них они люди или не люди, или кто для них. Я не понимаю. Каждый раз это потеря личного состава. И мобилизованных ребят, и карателей, и фашистов. Для них вообще все одно, что ли. Надо всех вот здесь уничтожить. Действительно, может быть, они придерживаются плана, что на Донбассе нужно всех ликвидировать. И идут планомерно к этой цифре. Вот тем или иным способом, да. Миллион, сколько они там хотят это сделать. Миллион нужно убрать оттуда, или сколько? И если не получается местных убрать, или ополченцев убрать, они своих начинают ликвидировать. И придут, и отчитаются. Господин Сэм, мы завдание выполнили. 2 миллиона хлопцев на Донбассе ликвидировано. А наши, они не наши, какая разница там? Что они были с Тернополя, или с Вот кажется, просто выполняют заказ. Вот такой вот. Надо навешать там столько людей, и все. Ну, бред они тут выполняют. Конечно, авантюра это будет стоить большим-большим, большой ценой. Хм. Интересная новость у нас на карте по Докучаевску, показывает, что линия фронта здесь изменена И от Докучаевска хунтовские войска оттеснены немного дальше к трассе Н-20 Неужели это, вот от Еленовки мы знаем, как они были оттеснены, вполне логично, вполне реально Бросали, текали, даже сало бросали, я помню это видео Что, ну хлопцы, на ведь сало бросали. что ж такое, уронили Было дело, под Еленовкой мы помним ну, надеюсь, Докучаевский такого не было, если эта информация, хотя про Докучаевск мы не смотрели сегодняшних сводок, ну, я не помню за 10 сентября, но если Докучаевск действительно хунта оставила, то это, конечно же, произошло в спешке, потому что это даже для нас неожиданно. А вы представляете, как это было для хунты? Они недолго сало побросали, они там все на свете бросили. Потеря серьезного такого снабжительного пункта, на мой счет, потому что он будет находиться в будущем возле трассы Н-20, как... Эм, ну, такой вот своеобразный тыловой объект, неплохой тыловой объект для передегруппировки, для э, передислокации, для каких-нибудь пополнения своих... Эм... Пищевых продуктов и Там же есть больницы, госпитали Опять же, ими тоже можно воспользоваться В общем, он очень выгоден будет для Новороссии Я неоднократно упоминал об этом более недель назад Что когда линия фронта выдвинется немножко дальше Вот от Константиновки выровняется вниз Примерно вот вниз, ровно параллельно от Константиновки Вот так вот вниз То Докучаевск будет играть серьезную роль для тыла ополченцев Примерно как сейчас Тельманова играет Вот точно так же будет играть Докучаевск и он находится на развязке некоторых дорог, очень удобно, можно к нему попадать с разных территорий, довольно-таки практично, и находится в непосредственной безопасности, в, ну, в, в определенной безопасности от передвигающихся основных трасс. Приятно было бы, чтобы если эта новость соответствовала действительности. Еще одна, Докучаевск, вот станица Луганская, Докучаевск, смотрите, какие вещи происходят, идут изменения, армия Новороссии не спит. И потихонечку хунту выдавливает, выдавливает из тех позиций, которые должны занимать армия Новороссии. Ну что ж, это можно сказать у Мишки горло подрастает, вот так вот. Вот если вот этот носик мы помним, у Мишки горло подрастает. Что у нас у Мишки дальше? Вот он наш Мишка. Старомихайловка, Александровка, западная линия фронта контролируется до сих пор. И уже на протяжении большого-большого количества времени по отношению к Донецку западная линия фронта. Да, были перемены на Маринке, был определенный размер Курахова, были разведки боем на Курахова и дальше в принципе, но здесь линия фронта не меняется. Все-таки здесь проблематично выходить по этой трассе. На самом деле потери с одной или с другой стороны по заниманию тех или иных позиций э, ну, довольно существенные. То есть передвижение здесь определенными незначительными группировками не стоит овчинки, Овчинка это выделки. Поэтому линия фронта просто удерживается. Хунта здесь потеряла очень много уже личного состава, была в плен захвачена. В принципе, она видит, что здесь даже большую группировку бросить, но ну, зайдут они в Киевский район, в Кировский район Донецкой, и что дальше? Ну, чтобы здесь прорваться, нужно иметь большое количество бронетехники. А чтобы дальше войти, бронетехника превращается... Ну, в пепел превращается. А что она? Ну, в коробочке горящей превращается. Это уже город. Городские бои там совсем по-другому ведутся. Поэтому хунта решила, ну, не действовать здесь. И я думаю, что мы и не увидим даже в ближайшее время каких-нибудь силовых попыток занятия вот немножко дальше Петровского района. Здесь линия фронта, в принципе, проходит. Хунта не будет дальше продвигаться. А террор она периодически ведет с населенного пункта Авдеевка. Причем делает это регулярно. Здесь вот выдвигается ее позиция реактивных систем залпового огня, начинают бомбить мирных граждан, разрушать инфраструктуру, и делают они это еще с территории аэропорта Донецкого. Отсюда они точно, беспорядочно, постоянно и бомбят, и артиллерия. Здесь даже пристреливаться не надо, куда не выстрелишь, тут большой густонаселенный центр, Донецк это миллионник. И, конечно же любые выстрелы это разрушительно и это гибель для мирных граждан. То, что они не ведут каких-то серьезных действий и не, не составляют угрозы для армии Новороссии, это да. Но у них же задача здесь террора. Вот они террористическую задачу и выполняют. Они, в принципе, соответствуют своей символике, своей аббревиатуре. АТО. Американская террористическая операция. Вот так вот они и выполняют здесь задачи. Конечно же, не без наемников. Потому что здесь нам уже неоднократно говорили, что они присутствуют на территории Донецкого аэропорта. Сложно ребятам, я вижу, что сложно, но считаю, что этот аэропорт должен быть зачищен любой, э, любым удобным способом. Не ценой любой, а любым удобным способом. И пусть сюда на весы не ставится инфраструктура или здание или что-то еще. Все равно придется, ребят, отстраивать. Придется. Но, как бы то ни было, придется много чего строить. И строить это будем совместными усилиями. А вот хунта, прикрываясь там какими-нибудь своими постройками, красивыми зданиями, ну, это не годится. Тем более, я знаю, что они дислоцируются сейчас в старом здании аэропорта, а не в новом. А новый он стеклянный. А стеклянные аэропорты, вы же знаете, как они делаются. Они красивые снаружи, но они абсолютно непрочные. В стеклянном аэропорту они и так не будут сидеть. Там нужно стеклоблоки будет восстановить и все. А вот старый ли аэропорт, возможно, и накрыть. Накрыть аккуратненько крышечкой, ну так вот. Не пойми, поймите мой совет правильно, но по-моему пора накрыть и накрыть уже давно. Иначе они тут беспредельничают, они тут наказать бы их, террористов этих аэропортских. Горловская группировка Безлера потихонечку отлавливает всех, кто просачивается в сети сюда, добровольцев, украинцев, еды на Потом регулярно перезванивается с Рубаном и занимается обменом. Вот Безлер в этом очень эффективности большой добился. К тому же он показал, что горловская группировка способна оборонять огромную линию фронта, сдерживать от э, периодических заходов хунтовских войск большими либо маленькими группировками. Здесь на самом деле сидят ребята и повторяют фразу «Ловись рыбка, ловись укроп большой и маленький». Примерно так и происходит. Но... Здесь как есть и плюсы, так и есть и минусы Горловка в полуоткрытом состоянии И она действительно подвергается регулярным артиллерийским обстрелам И авиационным обстрелам, и систем реактивного. Короче, у них тут как испытательный полигон для хунтовских войск Хунтовские войска сюда приезжают, тренируются, уезжают Они сваливают либо в Славянск, либо в Краматорск, либо дальше из Дебальцева В общем, сложно очень в Горловке, ребятам, очень сложно Потому что хунта подумала, что вот это вот своеобразный полигон да, держитесь, ребята, в горловке, тяжело мы мы знаем это, но, но вы там молодцы вообще, на самом деле молодцы. Я считаю, что Донецк в своем плане должен вам помочь не сдерживанием линии фронта, если вы так-то справляетесь, а вот как минимум ликвидированием вот этой группировки в Ждановке. Вот этих вот вояк, укровояк, действительно пора уже что-то с ними решать. Ну уже пора, ну когда еще, ну что за момент? Почему здесь не происходит вот э, каких-то отчисток, перечисток? Да, откусывали по кусочкам. Ну сколько? Ну, наверное, надо уже поджать их, немножко скукожить, или саботировать, или спровоцировать на какие-нибудь выдвижения, или просто, может быть, освободить им определенные линии, поиграть, не знаю, там, в пинбол с ними, ну как-нибудь. Если здесь эта военная группировка договорилась с ополченцами, что они не будут вести активных действий, то, как бы, эти договоренности... Армия Новороссии должна понимать, что они существуют до поры до времени. Если с Дебальцева группировка хунтят выдвинется плотно вниз на юг, то эти сразу активизируются, автоматически. Они сейчас в неактивной фазе не потому, что они добрые, хорошие, и не, <клёх> простите, не хотят обстреливать там мирное население и убивать граждан Новороссии. Нет, не поэтому. Потому что они ограничены, и возможности и ограничены. И сейчас они тупо на блефе выжидают. Вы вот знаете, просто чекуют. Вот так вот, чекуют, очкуют, или как это сказать еще. Ну, а если с Дубальцева подойдет группировка, они же сразу же активизируются. Не стоит думать, что они хорошие, такие вот, э, хорошие, такие мягкие, плюшевые. Не-не-не, это махровые сведомиты и вояки, причем очень хорошо проказавшие себя в боевых э, столкновениях. Это военная группировка, она очень сильно усилит эту дубальцевскую группировку. Не стоит недооценивать их. Я думаю, что их нужно будет зажать. И потом уже переговаривать. Раз вы хорошие ребята? Ну, мы тоже хорошие. Вы не хотите воевать, ну и мы не хотим. Ну, давайте поговорим в других основах. Снимайте, бросай вот то ружье и все. И поговорить уже, когда они без оружия. Разоружить. Ну, можно их разоружить или нельзя. Нужно их разоружить. И тогда они не будут представлять угрозы. А сейчас, пока вот эти переговоры ведутся, нифига это не плюшевые мишки. Мы помним, как занимали Константиновку, ребята наши, и стрелковцы занимали. Вышел какой-то, ребята, МВД контролируют э -э казаки местные, все хорошо. Да нифига не хорошо, на пол, козляра толстожопая, на пол. И вот точно так же и с этими, ребята, вы не хотите воевать, и мы не хотим, но бросайте оружие. Ну не можем мы себя чувствовать нормально, пока в тылу армии Новороссии, вот на Народной Республике, находится серьезная. Хорошо организовано, неплохо, я бы сказал, не то, что хорошо, неплохо организовано, неплохо показываешь военное свое вот наступление и военные какие-то качества и способности, неплохо довольно-таки. Вооружение тоже хорошее, большая группировка с оружием, но ну, не годится это? Вы как бы зажрались ребята в гостях, вы тут придете, да, и все хорошо, вы никуда не выходите. Не-не-не, это будущая угроза, и с ней надо что-то решать. Дебальцево. Здесь собирается огромнейшая группировка. По нашим сводкам поступающим, здесь собралась самая мощная группировка. Такая же, может быть, даже и мощнее, как возле Докучаевска. Примерно такая же. Если эта группировка похожа, как в самом Докучаевске, то, ребята, я вас поздравляю, это все замечательно. Сыкопехотные войска нас устраивают. В Докучаевске-то они свалили. По карте нам показывают, что этот населенный пункт уже не контролируется хунтятами. Свалили они. Свалили. А что ж такое? Может быть, в Дебальцево тоже говорят, что много там, много, братвы, много. Но кто управлять будет этими РСЗО? Кто будет вести эти БТРы? Или каждому сведомиту нужно выдать по одному БТРу, чтобы они там передвигались? А кто будет запускать? А это что, артиллеристы? Серьезные, которые расчеты умеют делать, разведку вести, нормальные боевые действия. Это мобилизованные хлопцы. Может быть, они этого ничего не умеют и не научились. Ну, на самом деле. Не знаю, сколько у них было времени на полигонах там потренироваться, ну, мне кажется, что вот эти войска как раз из того рода войск, э, о котором мы вспоминаем, идя в туалет по-маленькому. Но недооценивать тоже не стоит. Их много. Как бы там ни было, их много. Их там много. Механизированная бригада Алексея Мозгового. Держит Стаханов, Первомайск держит. Да, действительно, выходили на Горска. Нам показывают, что Калинова почему-то под хунты. Не знаю, соответствует это действительности или нет. Может быть, сюда хунтятые выходили. Неизвестно мне, зачем выходить, что это за такие вот расходы хунтовские. Может быть, разведка боем произошла, обои-то а и никакого и не было. Решили такие, знаете, героическую. Вот хунта решила героический выход сделать, да, отчитаться, пофоткаться с попасной. Вышли такие, пришли в Калиново, поставили флажки, там, пофоткались, а ополчения-то там нет. Она пишет, что было с боем взято. Конечно же, обязательно напишет, что было с боем. Потому что один дебилоид умудрится попасть ногой под танк. Один еще придурок упадет с БТР, разобьет голову, а скажут, скажут, ребята, что, конечно же, российские террористы проломили голову вот этому нашему супергерою. А хотя он просто с БТР свалился, потому что он сидит на нем в первый раз в жизни. Может быть и так. Мы видим, что хунтовские войска сейчас все-таки решились на вот этот вот шаг, о котором мы предвидели. С Горского выдвинута группа хунтовских карателей на соединение с Капитаново дабы отрезать ребят Мозгового от, в принципе, возможности исключить занятия Лесичанского треугольника. Ребята, диверсионная группа под Белой горой, которые еще были под Боровским и Сиротино, в принципе, должны отсюда отступать. Ну, нет сейчас возможности оборонять этот участок. Обратно сузится эта дорожка, обратно. Не хотелось бы на самом деле, но не вижу сейчас смысла тактического занимать вот эти вот населенные пункты. Нет возможности. Ну, ну, придется. А что делать? Не будем смотреть на это как на отступление или перенаступление. Думаю, что Алексей Мозговой сюда вернется с нормальной группировкой и просто в лоб растрощит все эти хунтовские войска. Они разбегутся по таким трещинам, что ну, плотно будет. Предстоят нам еще в ближайшее время баталии хунта. Перемирие, не перемирие. Сейчас каждый будет говорить. Мы не нарушаем перемирие. Каждый. Это будет говорить каждый. Это натянутый блев на очки каких-то розовых хлопцев. Мы прекрасно понимаем, что этого перемирия нет, оно не соблюдается, и на самом деле оно на деле не выполняется. Поэтому мы, соблюдая, запомните и заметьте, Подчеркиваю, мы, соблюдая перемирие, обязательно, аккуратненько отступаем, потому что хунта не соблюдает на перемирие, она идет вооруженными войсками. И тем не менее, соблюдая перемирие, мы потихонечку Дебальцева берем в котел. Абсолютно соблюдая перемирие. Мы никого не будем уничтожать, боевые действия мы не будем проводить. Мы просто придем им и скажем, ребята, сдавайте оружие. То же самое нужно делать в котлах, соблюдая перемирие. Но если так нравится эта риторика, кому-то она нравится, Меркель или Поросенку, ну, кому она там нравится? Пусть там пиндосам в госдепе, да, нравится. Ну, хорошо, ребята, мы соблюдаем перемирие. Примерно так же, как хунта соблюдает перемирие вот здесь. Примерно так же. Вы не хотите, чтобы мы поступали с ними так же, да? Как говорил он Лев Вершинин Путник. А, так вы фашисты. Не хотите? Ну, что ж, мы будем соблюдать. Мы мирно, аккуратненько, пощечиной э, или, не знаю, там, выкоручиванием рук. Без применения насилия абсолютно. Заставим еды на патриотов с нами подружиться. Или предложим, даже не заставим, извините, неправильное слово. Предложим еды на с нами подружиться. Примерно так. Выдвинуть их нужно отсюда, выдвинуть, ребят Боевым, не боевым действием, но это их нужно выдвигать. Хотя на данный момент очень сложно здесь будет находиться и вести вот в каких-то вот здесь вот боевых, боевые действия для бригады Алексея Мозгового. Пока что не вижу у него здесь достижений. Не вижу. Ну и вот мы и возвращаемся обратно к нашему Луганску. Подведем итоги. Станица Луганская. Противостояние. Хунтята немножко теряют позиции. Зачищение котлов обязательно должно производиться, как возле белого Лутугина, точно так же, как и возле Петровского и Красного Луча. Это законсервированные укры. Они никуда отсюда не денутся, пока их просто не разоружить. То же самое касается и боевой группировки в Ждановке. Эти укры дождутся своего момента, чтобы дальше пойти. Они не будут отходить, отступать, вот эта боевая группировка, не-не-не, это военные, они на службе. Контрактники, не контрактники, это же не мобилизованные хунтята, у которых задача с дебальцева только соединиться, а дальше пусть эти идут. Нет, и эти не будут уходить домой, потому что они не добровольцы, призванные на 20, на 45 дней или на сколько-то там еще. Они на войне, они и будут дальше. А то, что они сейчас э, такие хорошие все, классные, ну не стоит. Ребят, если они хорошие классные, не хотят воевать, пусть это докажет, Пусть оставят оружие, выйдут и с ними прекрасно поговорят. И даже, может быть, и мировую выпьют. Может быть и так. Но пока вот такая вот с линии фронта, с оружием противостояния не годится. Дальше, подведение итогов. Вот здесь хунта начинает беспредел, но пока она тут начинала рисовать свои шахматные фигурки, она потеряла контроль над Докучаевском. А это серьезный населенный пункт, где армия Новороссии и пополнится, как и личным составом, естественно. Так и, в принципе, своими э, остальными задачами будет выполнять их. На Мариуполе у нас тоже беспредел. Хунта выходит, расстреливает, тренируется и так далее. Ну вот, в принципе, если посмотреть на Докучаевск и на станицу Луганская, остальных я бы не сказал, что есть какие-то серьезные изменения в линии фронта. Вот и все.